Сегодня у нас распаковка, Это, к сожалению, первая не, не удался, пришло все из перекрестка, доставляли. С перекрестка, первый, конечно, раз пришел, у меня не получилось, забрать. Что-то же что у них не проходил, то раз тоже, там службу поддержки написал на приложении. Сегодня пришел, все, получил. Первая посылка вот такой красивый у нас, красивая карта памяти. Все, и ключик, и переходник, вот такой переходник. Ну, Приходим к следующей посылке. Я, как обычно, начинаю с маленьких. Тут их раз, два. Ага, вот, вот еще маленькая. Здесь посылок был. Завернули в одну, видимо, для того, чтобы дешевле была доставка. Потому что, как пишут они, конечно, что доставка бесплатная. На самом деле, доставка платная. Это здесь. Ага, вот это, кстати, шипы. Это шипы для, для покрышек. Чтобы зимой ездить спокойно было. Да. Так, вот этот, этот набор. Ссылку дам в описании, как на все. Как обычно. Так, следующая посылочка. Тоже. Такая махонькая. О, как она здесь порвалась, интересно. какая тряпочка. Что за тряпочка? А, это ш... шапка, что ли? Запакована так классно. Шапка какая-то как, как, как в бассейне купаться. Что, то реально для бассейна, что было спортивная шапка. Ну, в принципе, сойдет, она не промокает. Для бега я взял. Для лыж, когда вот такая погода сейчас минус 2. Ну, так, вроде неплохо. Главное, уши закрывается. Такая у нас тряпочка получилась. следующая по лечению вот такой удобный чехол для него ого тут ремень еще так что куча куча ремней всяких ремоток а это я насколько понимаю чтобы хотя тени. я не понимаю почему. они есть так ну это видимо это ремни закреплять ну, там видимо велосипед чтобы он не болтался и он, короче, должен быть для 26-дюймового велосипеда. Для рамы, кажется, 19 как раз то, что надо. Что мы здесь имеем? Такой тряпочка там. Вот это. Такой товарный знак. О, да тут можно и меня поместить. Сейчас не разберусь. Так вот. Такое видимо. Но это самый простой видимо. Там нет места для переднего колеса. Вообще для колеса. Обычно что, переднее снимают. Но я постараюсь снять и, и заднее. Нет всяких там кармашков. Ну, тут есть много всяких. Теплялок плюс ремешок. Насколько понимают, ремень. Да, разнесет. Для ремня, чтобы на плечо носить. Ну, в принципе, я думаю, тут несложно разобраться. Не так, а... Не такой же это сложный предмет. Можем, в принципе, да, и двух детей запирать. только одного, а двоих. И вести их в багажник. В поезде. Сказали, что это багаж. И платить меньше. Что, два дня потерпят? Потерпят. Вот, не было у него такой большой, относительно большой распаковки. Вот, чехол, в принципе, он такой без запаха. Чуть-чуть такой запах есть. И, ну, я понимаешь, он водонепроницаемый. Ну что ж, когда я буду пользоваться, я, наверное, покажу, как я велосипед. Это будет летом, я как распакую. Всем удачи!